Приветствую, мои родные и мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для водолеев. Я хотела бы сразу напомнить и оповестить своих постоянных слушателей о том, что уже 5 мая состоится наша встреча, на которой я дам детальный прогноз по каждому знаку зодиака на месяц. Я дам также детальные рекомендации и прогноз по каждому году рождения, а также вы получите практические рекомендации того как нейтрализовать неблагоприятные события в вашей жизни в этом месяце и как усилить те желаемые, которых вы так ждете. Все это будет у нас 5 мая в 14.00. И бонусом для первых 50 человек, которые оплатят участие станет работа вибрационная работа с их желанием. Несмотря на то, будете вы в прямом эфире или нет, первые 50 человек, они будут иметь такой бонус, поэтому заранее вас предупреждаю, торопитесь занять место, самое главное оплатить, потому что я буду смотреть в системе 50 оплаченных первых мест, остальные получат уже, в общем-то, ссылочку на запись, торопитесь. Итак, прогноз... А, да, кстати, где взять ссылку, часто спрашивают. Под этим видео вы найдете ссылку на участие в нашем прогнозе. А теперь водолеи. Что же вас ожидает на этой неделе? Каковы вибрации для вашего знака зодиака? Первая половина недели складывается прекрасно для водолеев, занимающихся исследовательской работой или кто изучает какие-то тайные сакральные знания, интересуются психологией. Вам будет хотеться узнать нечто такое, что остается секретным и недоступным для общебывательского мышления. И вам во многом удастся увидеть те скрытые пружинки, которые движут этим миром. Также не исключено, что ваша активность будет чем-то ограничена, и вы не сможете действовать в свободном режиме. Например, это возможно при госпитализации или иных ограничениях. А вторая половина недели может привести к неприятностям, если вы много времени будете проводить в шумных дружеских компаниях. В какой-то момент вы поймете, что истратили на праздное времяпровождение слишком много денег, сил и энергии. И теперь, когда вам остро понадобилось купить какую-то вещь, этих денег просто будет не хватать. Крайне нежелательно давать и брать взаймы. Теперь, что касается отношений. Эта неделя предлагает влюбленным водолеям мыслить в привычном стиле и подталкивает к использованию старых каналов связи и форматов общения. Не стоит забывать, что времена меняются, проверенные слова могут не возыметь э, былого безотказного действия, но необъяснимой, э, по необъяснимой причине может оборваться многообещающее знакомство. В начале недели важно не перестараться с выражением симпатий. Ваши эмоции могут вызвать вопросы, излишняя откровенность и щедрость или экстравагантность, дадут эффект, но обратный ожидаемому. А теперь, что касается карьеры и финансов. У водолеев эта неделя будет складываться удачно для финансов. Уровень доходов растет ровно так же, как производительность труда. Кроме основной работы вам могут предложить дополнительную подработку на полставки, либо по совместительству. Успешно поработают фрилансеры. Для вас это вообще самая великолепная неделя будет. Также это хорошее время для покупок. Купленные товары будут удачными по соотношению цена-качество, они будут вас радовать долгое. Самое главное, покупайте лучшее из того, что вы на данный момент можете себе позволить. Вместе с тем это не лучшее время для деловых поездок и знакомств Старайтесь самостоятельно справляться со своими делами Ну что мои родные, вот такова будет эта неделя Я напоминаю, что это а, точный, но это общий прогноз И вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз для себя Примеры которые, примеры прогнозов, которые вы можете заказать, они находятся тоже под этим видео. Кстати, я забываю говорить о том, что под каждым видео есть подарки для вас, мои родные. Используйте их и делайте свою жизнь еще более счастливой. И, конечно же, я напоминаю, что 5 мая состоится встреча, на которой мы будем с вами делиться детальным прогнозом для каждого знака Зодиака по году рождения вы получите четкие рекомендации как действует для того, чтобы нейтрализовать негативные события месяца или усилить позитивные события месяца? И, конечно же, только 50 участников, а у нас более 15 тысяч подписчиков. Не забывайте не в Ютубе, а в электронной почте, которые тоже знают эту информацию. Поэтому торопитесь занять место, стать первыми 50 участниками, которые получат бонусом энерговибрационное сопровождение вашего намерения в прямом эфире. И, конечно Конечно же, мои родные, нам всегда приятен, приятна ваша активность, это является вашим маленьким, незначительным, однако, энергообменом. Ставьте пальчик вверх, делайте репост, делитесь этой записью максимально во всех соцсетях и пишите комментарии. Те, кто это делает, я всегда направляю энергию любви и вибрации счастья. С вами была Елена Дегурова, самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю. Всех нежно обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!